Вот такую маленькую игрушку. И подарил ее сыну. На. Нет, если бы в 9 лет Алексей был повыше ростом и покрепче, и тогда смог бы поднять тяжелый аккордеон. А так как мальчик был очень маленький, его отдали в класс струнных...